Рейдалио на форуме вдовольствия сказал, что кэш это трэш. Почему он это говорит? Потому что весь рост все равно пока что предоставляется предоставляемой ликвидностью. И самое страшное, что это буквально с лагом всего лишь полтора-два месяца приводит к разгону инфляции. То есть просто находиться в кэше очень опасно, потому что включены печатные станки, снижение процентных ставок предоставление ликвидности, все это приводит к тому, что разгоняется инфляция. Потому что денег много, а количество производимых товаров за это не успевает. Еще экономика замедляется, то есть товаров производят еще меньше, а ликвидности предоставляют еще больше. Соответственно, это неизбежно приведет к тому, что инфляция будет расти. И просто держать кэш – это опасно. Для россиянина просто держать доллары прикольно. В любом случае доллар будет расти быстрее, чем рубль. Другой вопрос, что вы должны преследовать основную цель перед броском. То есть для того, чтобы переходить к активным, агрессивным действиям, чтобы делать ставку на понижение, у вас должна сохраняться покупательская способность. Мировые центральные банки предоставили ликвидность, но текущие методы исчерпали эффективность. То есть это первое, что нужно констатировать как факт. Европейскому центробанку уже некуда падать, но только вводить процентные ставки в отрицательную зону. Федрезерву там, откуда упасть, там, это 1,5-1,75, не так уж много. Ликвидность банкам не нужна. В мире происходит глобальный рост инфляции, то есть инфляция разгоняется везде. Предоставление этой ликвидности, обратная сторона предоставления ликвидности состоит в том, что инфляция растет. Растет в США, растет в Германии, растет во Франции. В Японии, где инфляция 20 лет вообще никакой не было, была дефляция постоянная. Даже в Японии уже инфляция 0,9%. В Китае, то есть вся вот эта вот ликвидность, все спасение 2019 года путем накачивания, накачивания финансовой системы ликвидностью деньгами, оно бесследно не проходит, инфляция разгоняется. Производственная активность снижается везде, да, то есть потому что сейчас есть, как это называется, линейки поставок, да, то есть глобальная экономика взаимосвязана с собой, то есть посмотрите, просто элементарно Brexit Английские экономисты говорят, блин, ну у нас там такая цепочка поставок, да, у нас там две трети вещей, которые мы производим, там, условно, в Великобритании, они поставляются из других стран еврозоны. А в еврозоне, наоборот, соответственно, очень многие какие-то вещи поставляются. То есть идет глобальная кооперация. Соответственно, торговые, валютные войны, да, все это приводит к тому, что эти цепочки рвутся. Коронавирус тоже приводит к тому, что очень много комплектующих товаров идет. Из Китая они тоже разрываются. Все, в конечном счете, это приводит к тому, что производственная активность снижается, снижаются прибыли компаний, а при этом, на, ну, по сути, еще в ценах это никак не заложено. Да? Причиной тому, опять-таки, предоставление бешеного объема ликвидности, который мы наблюдаем в настоящий момент. А мировые центральные банки отказываются дальше проводить меры стимулирования. Но, то есть, если посмотреть позицию Федрезерва с декабря 2019 года, вообще все четко, да? и ставку не понижают и не повышают. Ликвидности предо... ну то есть как-то зависла. То есть 450 дали и все. Народный банк Китая еще в августе сказал, ребят, я вас поддержал в декабре, январе, в декабре 18-го, январе 19-го. вам 700 миллиардов. Больше не дам. В августе 2019-го, а это было в впрямую заявлено, ликвидности не дам на спасение фондового рынка. Не дам. Ваши проблемы, что вы не соблюдаете риск параметра. То же, то же самое, соответственно, с европейским центробанком. Процентную ставку не снижают, но ну, чуть-чуть снизили, там, увели практически ноль в отрицательную зону. Но больше печатного станка, то есть больше денег не предоставляет. Нет необходимости, я говорю. То есть это не потому, что он не хочет, не готов дать 40 миллиардов евро, 50 миллиардов евро. Он может дать, напечатать, нарисовать на балансе, не вопрос. Банки европейские не берут. Они говорят, куда мы это понесем, нам некуда нести. И поэтому, соответственно, мировые центробанки отказываются от мер монетарного стимулирования. Больших ребят, наверное, понимаете, про кого я говорю. Я не сторонник какого-то вселенского заговора, но я уже неоднократно это там говорил, да, что есть финансовая элита, которая управляет миром. Кто помнит мою историю, которую я рассказывал, как они там на Бали собирались. То есть у этих ребят есть все, да, то есть у них еще есть, они хорошо загрузились в активы, у них эти активы есть, у них есть акции, есть облигации, у них есть очень много недвижимости, соответственно, это надо кому-то продать. А кому продать? Банки покупать не хотят, потому что они прекрасно понимают, что активы стоят дорого. Физические лица тоже не покупают, физики сидят в кэш. Да, то есть физические лица тоже не покупают, потому что считают, что тоже это дорого, смотрят Петрова Максима и Макс Capital на YouTube, и поэтому они сидят на кэше, кусают себе локти, что все выросло на 30-40% и ничего, соответственно, с этого не заработано. Ну, то есть есть очень большое число участников, очень много экономистов, аналитиков, которые очень много уже было сказано про кризис. И, соответственно, многие люди этот кризис ждут и ждут его на деньгах, на ликвидных деньгах. И что получается? А эти ребята в активах. То есть нужно сделать change, то есть нужно как-то поменять. И я об этом говорил, как заставить человека купить актив, который вырос за 12 месяцев на 45%. Как заставить человека купить акции Нижнекамск Нефтехима в проекте «Миллион долларов моему ребенку» Когда покупал Максим его по 42, 42 рубля, да, а он сейчас там 79-80 доходил, и дивидендов платят по 20 рублей да, на акцию, там по 19. Некомфортно. да, То есть я подожду, когда все упадет. Поэтому, поэтому нужно сделать что-то такое. То есть нужно, чтобы толпа туда зашла. А как толпа туда сможет зайти? Когда она может зайти? При каких условиях? Во-первых, да, более привлекательные цены для покупки. Второе, что... То есть вот вы понимаете, да, у вас есть активы, есть физические лица. Разогнать инфляцию, окей, хороший лога. Скорректировать, сделать более привлекательные уровень для покупок, окей. Но самое главное, даже когда вы скорректируете, что должно произойти? Нужна ликвидность, нужна какая-то ликвидность. То есть нужно дать что-то, блин, такое, чтобы ликвидности было много, чтобы было не страшно покупать даже по вот таким вот, казалось бы, высоким ценам. Или у тебя реально должна очень быть сильная инфляция? Но тогда у людей вариантов нет, они понимают, что когда будет слишком высокая инфляция, то антиинфляционные инструменты все откроют Баффета, законспектированного 5 лет назад, да, и начнут считать, что нужно покупать коммерческих коров, покупать индексы. То есть получается одновременно нужно не два, а три, три стимула. То есть первое, нужно сделать привлекательные уровни для покупок, это раз. Два, нужна инфляция, инфляционная составляющая того, что, чтобы росла инфляция, люди испугались этой инфляции, начали, соответственно, покупать антиинфляционные инструменты. Третье, нужны какие-то меры, чтобы заставить банки, финансовую систему брать ликвидность. Или не банки. Подумайте над этим. Или не банки? Если не банки, то кого? И как? Большие ребята над этим думают. И это очень большой вопрос.